играть в Майнкрафт сегодня мы сделаем какого фига моего друга как видно взорвал крипер да моего друга взорвал крипер а вот и его вещи я соберу зимьки от крипера Юра не подбирай мои вещи когда я умру, ублюдок Облюдок! Облюдок! Облюдар! Ох, фак! Сволочь отдай все мои вещи! Какого хрена ты подобрал их? А ну ножож! Ну, любой вам известный Ниженкрафт. Окей, сейчас. Не-не-не, подойди ко мне, а? Подойди ко мне. Ну, встань его здесь. Встань его здесь. Я хочу, как же хочется сказать. Сволочь! А, зачем на песок? Он не ложится. У него не обязательно на песок. Май-ташник! Май! Я не помню. Я команду не помню, клянусь. Да, это будет наш островок. Мы потом начнем делать лодки и плыть на другие островки в, э, в поисках еды. К черту надо закрыть эту дырку. Пипец. Юра! Помоги мне закрыть эту дырку. Я тебе сказал без пробели сразу. Чокнутый. А вот так пролагалось. Вот зараза. Ну хоть вот так уже красиво. А -а Ай! О, кстати, у меня на яркость максимум ярк. Ой, надо поставить максимум FPS. Нормальная. Вот, теперь должно поменьше лагать. А! <социт> у меня теперь не отвечает. Чё за хрень? Простите, дорогие зрители, что у меня так лагают. Ачифка. А, достижение. Мне надо сделать деревянный меч. А, ну, сейчас подзарю. Мне надо сделать печку. А потом ку железу пока. Мне нужно сделать печку. На пофиг, по-любому будет. По-любому будет это... Да, красиво будет. Так, класс. следующее. Даже железо не Ты все переплавишь, да? Урод. Надо искать новую жизнь. О, да-да-да-да-да. Мы, кстати, будем это. Это. Все ну, ачивки выполнять, чтобы было интереснее. Сейчас поищу. Деревья пока нет. О-о-о! Я тебе дал дворовка. А, фак. Они выпали. У меня они. Вот так. А остальные мои. <плес> ну, в принципе, да. Но я не хочу, чтобы ты все тратил. А вдруг зомби потом подарим? Вот зараза, моя спина, боже мой, бедная спина. Ой, ой, ой. Э, палка. Ну да, есть. <связывая> <связывая> <связывая> ну да. Не, не, не, не, мы будем жить в этом острове. Пещера! Шахта! Да! Вот так, аккуратно. Да, не вру! А там крипер внизу! Офигеть, тп ко мне, тп ко мне, тп ко мне. Вот, я не у края. ТП ко мне! Юра, я чуть тебя не ударил, я чуть тебя не ударил. Так, попробуй так спуститься, чтобы хлопнуть крипера аккуратно. What the fuck, а точно? Ой, не так. Нам нужна еда. Ударился в землю. Ладно, ты иди, а я сам себя убью. Потому что у меня голода вообще нема. What the fuck это есть, Ты что сделал тут? Яму такую-то сделал. Капец, ты меня напугал. Аж. А так. Да нет, сделаю только одну дырку для самоубийства. Тебя убили? Афигеть! Юрик, ты красава. А ты что, сразу не посмотрел, чтобы было зеленое? Волочь, по-любому. Какого фига ты прописал спал боин где? Не, не надо, я сам его. В доме, пожалуйста. А где... Эй, тут не все мои вещи. Ладно, поперли, надо хлопнуть крипера. Ладно, идем на крипера. Ну, поздравляю. Да не бойся, у меня уже будет видео. Юра, ты мастер по убийству криперов, ведь так? Ну, иди убей его. Вон на той стороне. Подожди. Ладно, на этом мы с вами прощаемся на сегодня, потому что... А, окей ду ду ду Да, хорошо, что я не стыдился съемку. Да. Я бы сейчас снялась с Ультрафайном. Ну, Много жаль. Надеюсь, прицельюсь. Фак. Золото! Вот это шахта. Ну да, только тогда давай я выковываю э, железо. Идем нафиг! Гори в лаве! Он охраняет алмазы. Вот это охраняется. А ты не забыл дать железо. Ты мне забыл дать железо. Жиру What the Забирай, я заберу железо. Так, я соберу железо... Ты, я... Прикрывай меня. Не-не-не, прикрывай меня. А, подожди, давай соберем железо. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Но я знаю, я сразу не выложу никогда. Лазарит, лазарит, лазарит. А -ты -ты. Ладно. Ладно, мы, мы с этим на вами прощаемся. Мы встретимся.